Утро начинается с завтрака, сегодня у нас первое утро и мы на завтраке все, сейчас все кушают, все кушают. Как спалось? Отлично! Вообще! <звучит> <Я, по крайней звучит> навигатор крикнул, здесь 3-4 пожарные части выезжали. <звучит> Это кома была. Здесь рядом <звучит> где-то пожарная? Прямо а, не Прикольно. <звучит> вот здесь есть пожарная станция. Прикольно. Никогда вблизи не видел пожарные машины. Вот так вот здесь происходит работа. Люди собираются на смену. Ну что, утро начинается не с завтрака. Утро начинается с упаковки чемоданов. Да, Наташ? На самом деле самое интересное, когда 6 человек и у всех вот такие чемоданы. Вот тогда надо в Тетри суметь играть. А когда маленький, это легко. Приехали на заправку. Все, пойдем платить карточкой. Короче, вставляешь, у них видишь, у них один пистолет на все эти. Вставляешь. Вот бенз. Мы выбираем 87-й. У них просто по-другому оценивается октановое число. Стоит 2,85 за галлон. Ну там уже делить умножить на Да. Галон 3,6 литра 2,85 доллара за 3,6 литра Ну да, да В некоторых можно сразу а, Заправить, там оплатить В некоторых сначала оплатить Можно причем оплатить сразу карточкой здесь Да, но я не люблю роботов Я всегда с этими, с кассирами общаюсь Все, оплатили И залили У нас залилось 5 галлонов Ну, с лишним Сейчас до конца уже дольем, чтобы совсем. Приехали в Санта-Барбару. Вот, это церковный приход святой Варвары, который испанцы построили. С этого началось развитие города. Колокол, музей, рясы. Он все фотографируется возле фонтана. Всякий тут парк, он, эвкалипты, красота. Вон там океан. Сейчас поедем... К океану после этого места <связать> ныряй Лен ныряй давай чуть-чуть осталось а. но, давай, давай, но... ой смотри какая это <связать> 25. Вот, <что> супер <связать> <связать> вот такие вот люди с нами ездят обычно <связать> а что делать ребята кризис кризис <связать> придется ездим зарабатывать потому да? что, вот так вот потому что умеем зарабатывать деньги <связать> да. в любой ситуации найдем способ где их заработать еще одна достопримечательность Санта-Барбары – фиговое дерево, которому больше полутора тысяч лет. Вот, оно растет вот так вот. Если ты хочешь сфотографировать фиговое дерево, надо отстоять очередь из желающих. Но если ты хочешь сделать что-то… Изряд... О, Да здесь хостел. Тут же в Санта-Барбаре нашли магазин Ducati. Где можно купить себе моцак Вот он, смотрите Красавчик Сколько он здесь стоит? 21 тысячу 21 тысячу долларов Вот тоже Отлично вообще А этот стоит сколько? Этот стоит 19, даже дешевле еще Карночку. Вот идем по набережной Санта-Барбары. Люди в куртках и джинсах. Все остальные в шортах и футболках. Вот катаются на тандеме на велосипеде. Прикольный велик. Вот здесь вот Тихий океан. Он чистит пляж. Вот такие велики тут есть еще. Вот здесь слева домики отели, ресторанчики, магазинчики маленькие, дорожка, и потом сразу океан. Сейчас мы пойдем вот на этот пирс смотреть, как люди ловят рыбу, как здоровых тунцов вытаскивают на берег, да. Короче, они против войны, это хиппи. Ты Ой, против я... войны? Ты понимаешь? Смотря какой. Можно материться, если а, ты об этом? Скажи, хуй войне. Вот в Санта-Барбаре рыбаки рыбачат, ловят рыбу. Вот выставка старинных машин американских. Плеймут. старенький. Смотрите, у него на заднем стекле жалюзи. Вот так вот выглядели машины 30-х годов. козырьком все дела вот старенький еще форды шевроле да я снял заниженный лоурайдер Вот такие порции еды. <смех> Наташа, Так, тебе бургер? Нормально? Готовится. Как подойти? Я дала встречать с ним. Ага, тазик такой. На четверых вообще-то. Мы сидим быстро, да? под парусом. Такая у нас яхта. И мы плывем. Да. И, все мысли, что... думала, И с говорит. видом. Да, с видом на океан. Санта-Барбара. Центральная ратуша. Вот. Это вам не кремлевские куранты. Здесь все празднично. Он люди на велосипедах ездят. Вот так вот здесь кита мэр сидит, работает. Стоим, смотрим китов. Где китов-то видели? Покажите. Где китов видели? Вон, киты, киты, киты. Ребята, вон они, вон они. Видите? Да, вот пошли. Вот он, Прямо, прямо На Тихий океан. Люди стоят, смотрят китов. Сейчас мы будем здесь на обрыве фотографироваться. Так, вот мы приехали на место, где можно увидеть морских слонов. Вот, типа, как это. Да, вон дышит. Его, да? Эй! Нет, не реагирует. Вон там еще у них семья целая лежит. Там несколько семей даже. Приехали в Лос-Аламосе местечко покушать. Оля ходит нюхать розы. Вместе с Сирием. Маша пьет вино. Маша нюхала розы. А Оля пришла нюхать розы. Но в кадре останется то, что ты пьешь вино, а все ходят нюхают розы вот мы с ним на заднем дворике здесь есть шахматы вот такая вот аллейка из дикого винограда также весь дом в диком винограде оплетен сам этот дом 1880 года раньше здесь был почтовый офис сейчас его переоборудовали под отель есть ресепшн есть ресторанчик бар из бара выход сразу можно поиграть принесли нам еду все уже многие поели кто-то еще Приняя. только Приняя. привел но кто-то уже съел кому-то только принесли но да, Крапива, да у вас да. Такое да, пиво с беконом и с курицей. Да. курицей. Классно. Да. 10 долларов 5 сортов винограда, которые сейчас дамы будут пробовать. Ну что, какое, скажите, как ваши, как Каза думает вам? Очень лёгкая очень насыщая. и вам Вот здесь большая коллекция вин, то, что они делают сами. К нам присоединились еще. Люди, которые пьют вино и любят. Сейчас мы пьем. Это был янер. Сейчас удала. Я просто весело. Как у вас Одно из самых известных мест. Великой океанской дороги в Калифорнии. Вот такой вот мост, через который был, который был построен в 1932 году. Вон там внизу беленький пляж. Хочешь купаться? А? С огромным удовольствием. Только солнышка нет. Ну это нормально для этого места. Без солнышка. На самом деле, да, на улице где-то 15-18 градусов. Вода еще холоднее. Вон дети вот полотенцами лежат. В Да, они в купальниках в тенечке сидят, отдыхают. Да, вот такое вот. Кафешки везде тут. Везде. Красотища. А ты не была здесь, смотришь? Здесь нет. Похожешь на Сан-Франциско, да? Очень похоже. Кафе Монтарей. Песня есть такая. Кафе Монтерей. Есть ещё такое кофе Монтерей? Реклама такая была раньше. Может, это по нему назвать? Может быть, да. Трабы тоже трабов подают везде в Сан-Франциско. Ну, это здесь, да, это такая. Тест перед Сан-Франциско. Не тест такой, пробный вариант, да. Моральная, Разогрев, да. Чтоб ты знал, к чему готовиться завтра. Давай, Оль, поделись своими эмоциями. Что ты думаешь? Что я думаю, или эмоции. И Все прекрасно, Рома. Ты молодец. Я не про это. Просто как тебе нравится здесь. Мне очень нравится. Мне нравится, как пахнет рыбой. Мне нравится как море. Мне, Мне нравится за людьми смотреть. А ты же не была в Сан-Франциско? Нет, ни разу. Я прям mm -hmm. жду, не, не даже. Супер. Так, по дороге значит, мы увидели фермерский рынок. То, что тут растет, сразу же продают. Так как мы сегодня живем в доме, мы сегодня живем в доме и можем себе на вечер купить еду вот этих вот сморсиных а апельсинчиков они, они спелы, зато они настоящие это они просто да, это они целлюлитные. целлюлитные вот почему говорят вот почему говорят апельсиновая вот это корка вот насчет кстати, да, напоминание такое. ну что готовы артишоки Come on. ну артишок ребенок высовывай голову Все.